Поистине блага Аллаха неисчислимы, одними из самых-самых великих благ, которыми Аллах нас одарил, являются наши дети. Аллах Субхан Абхата Сури Аль-Ках в 46 аяте говорит, «Стайру билля, аль алю аль-бану назина турхаяти дунья». Богатство и сыновья – это украшение в своей жизни. По-настоящему может оценить величие этого блага лишь тот, кто лишен его. Такой человек тратит все свое имущество и время для того, чтобы найти лечение болью, которая его постигла. Это великое благо, доверенное нам Аллахом, и за которое мы будем держать ответ перед Ним. И каждый из родителей будет спрошен день суда о том, как Он относился к этому доверенному аманату благу, оберегал он его или нет. Потомство – это украшение жизни, но это украшение не может быть полным без религии и прекрасного нрава, иначе она вернется злом для родителей в этой и последней жизни. Посланник Аллаха, субтитры, сказал «Кулликум рауи, ва кулликум масхуду нан рауи, Каждый из вас является пастырем, и каждый из вас несет ответственность за свою пасту. Аллах, субтитры, нас от об ответственности за доверенное нам благо, а также и за соблюдение прав, возложенных на нас. Он сказал Сури Инна Мы предложили небесам, земли и горам взять на себя ответственность но они отказались нести ее и испугались этого. А человек же взялся нести ее. Воистину он является несправедливым и невежественным. Также Аллах Субхану А.С. сказал я <говорит> анфусакум ва «Оте, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня ада. Сура Тахрин, 6 аят. Сподвижники Роди Аллаху, спросили по посланник Аллаха, а как мы должны оберегать себя и свои семьи от огня ада? Он сказал, обучая религии, обучая мою сумму. То есть мы должны обучать своих детей религии, сумме, чтобы они были хорошими, благопоязненными людьми. «Основа воспитания подрастающего поколения – это изначальное установление в их сердцах веры в Аллаха, всемогущение велик и пребывание им преданности Ему. Милостью Аллаха по отношению к нам является то, что ребенок рождается в исламе. Рожденными природными предрасположением к религии истины ему требуется лишь работа и постоянное внимание для того, чтобы он не сбился с истинного пути и не впал в заблуждение». То есть самое первое, что мы должны своим детям научить, это веру в Алатву, чтобы они были верующими людьми, основу веры, веру в пропаду Мухаммада, слайда алейхисалям. Потом, также каждый ребенок, независимо, кто бы их родители не были, они рождаются в чистоте. Потом, если родители христиане, они становятся христианами, если иудеи, они становятся иудеями, если мусульмане становятся мусульманами. То есть от родителей зависит. А так каждый ребенок рождается в чистоте, то есть Аллах и каждого ребенка, даже от, от поклонника, ребенок рождается чистым, праведным, в чистом, правед, э, такой в чистоте рождается. Воспитание детей, их содержание, уход за ними, проведенное с ними бессмертной ночи, их обучение, это все будет являться для отца и матери поклонением. Даже если мы развеселим своих детей, пошутим с ними, Надеюсь на награду Аллаха, это будет считаться для нас поклонением. Основа и движущая, силой всех действий должно быть поклонение. Всевышний Аллах сказал, «Ама джинна и «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне» Сура 56 аят. То есть, если мы правильное намерение сделаем, то, что мы с детьми проводим время, и играемся, там. Шутим, это тоже будет считаться поклонением. Содержание детей также является поклонением, как об этом нам сказал Пророк, Саламу если ты потратишь динар на пути Аллаха, и динар на освобождение одного раба, и динар на подаяние неимущему, и динар на свою семью, то наибольшую награду ты получишь за тот динар, который ты потратил на свою семью. То есть самый больший салаб. Параг говорит, что который на своих детей, на свою семью э, тратим, это тоже является большим, ну то есть, богоугодным делом перед Аллахом. Параг Мухаммад Салава Алимсалям также сказал, когда мусульманин расходует что-нибудь на свою семью надеждой на награду Аллаха, это засчитывается как нему садаха и восклиния. В воспитания ребенка у человека должно присутствовать искреннее намерение добиться удовольствия Всевышнего Аллаха. То есть мы это все должны ради Аллаха делать. Мы как, если наши родители живые, мы как, если будем относиться им, им милосердием, как мы будем относиться к своим родителям, дети, дети тоже нас будут пример при брать и также будут относиться к нам, как мы относились к своим, своим родителям. Поэтому очень важно... Не для того, чтобы наши родители говорили, что мы хорошие сыновья, хорошие дочери, а для того, чтобы ради Аллаха делаем, и наши дети тоже будут с этого брать. И очень много мы должны дуа делать. Дуа – это поклонение. Посланники и пророки делали дуа за своих жен и детей, как это вышло в пране. В 74-ом Говорится, Оббала не назвали Господь наш, даруй нам отраду глаз наших супругах и потомках и сделай нас образцом для богобоязненных. Много этому примеров и других аятов Корана, и сколько есть дуа, по причине которых стали на путь истины за и сколько есть дуа, благодаря которым стал короче путь воспитания. Есть, иногда бывает, например, очень много, мы должны дуа От дуа очень многое зависит. Потому что когда есть бывают родители, хорошие, богобоязненные люди, а дети могут невоспитанные быть. Да. Это из-за чего? Может быть говорится, что ученые сказали, какое есть средство, чтобы дети стали на хороший путь. Ученые сказали, от этого средства, от, этого, от этой болезни, исцеления, это очень много дуа делать. Если человек будет дуа делать, этот ребенок изменится. Поэтому от дуа очень много вещей зависит. Также очень важно зарабатывать себе на жизнь дозволенным путем. Остерегайся сомнительного и не впадай за Достоверно передано, что Программа Сырлова А.С. сказал «Хабу ибо, уджи, да будет доволен ему Аллах, о, каб! поистине не войдет в рай тело, выросшее на запретном, ибо для запретного больше подходит огонь». То есть, если тоже от зависит, как мы зарабатываем, если мы зарабатываем неправильным путем, недозволенным путем, потом мы же с этого сами тоже кушаем, наши дети тоже кушают, наша семья кушает. И потом говорим, что вот наши дети послушные, они, откуда они такие берутся, вообще такие неверо невероятные вещи делают, да? которые в ум не приходят. Потому что мы сами это так, так зарабатываем, потому что мы сами вот так греховное делаем. И поэтому очень важно ни в, в кого хак права не входить, чтобы дозволенным образом зарабатывать. И также обязательным условием воспитания детей является хороший пример, потому что если мы сами намаз не читаем, как мы можем сказать своему ребенку, читать намаз? Если мы сами не знаем про пророка Мухаммада, что мы можем сказать? Поэтому мы сами должны быть примером. Если мы своим родителям добро не делаем, своим родителям хорошие слова не говорим, как наши дети будут нам хорошие слова говорить? Поэтому очень важно быть самому примеру, самим примером. Ученые сказали, если ты хочешь, чтобы твои дети были хорошим человеком, ты много тоже вот эти все вещи делай, делай, в то же время себя воспитывай. Потому что твои дети будут такими же, как ты. Поэтому очень важно, чтобы мы были примером, хорошим примером. И также в деле воспитания. Очень много требуется терпения, потому что терпения в каждом вещи воспитания очень много. Терпеть, как их капризы, эти болезни, все вот это надо терпеть. И за терпение Аллах Субханава Вахуаля говорит, инна маявун на, на, на джугубихайсах за. за терпение Аллаха Субханава Алкаля дает вознаграждение, неограниченное вознаграждение. То есть Аллах за терпение, нету за терпение такой меры, чтобы. Сава что Аллах дает неограниченные савамы. И также, уважаемый Джарад, очень важно, что мы иногда думаем, что как мы должны, вот ума про Мухаммана, чтобы были хорошие люди, чтобы мы хотим, чтобы больше парадоязных людей было. Если мы хотим вклад сделать, должны своих детей обучать, должны своих детей воспитывать. Это будет наш вклад, большой вклад. Агума Проха Мухаммада. И это самый правильный этот вклад будет, потому что э, если мы своих детей сами не будем воспитывать, кто их будет воспитывать? Поэтому надо, чтобы мы сами их воспитывали. Если мы хотим, чтобы общество изменилось, хороших людей побольше было, мы должны детей своих воспитывать, и тогда потихоньку изменится.